моего домика в деревне. Сегодня замечательный солнечный день, и мы с внуком решили покосить крапиву для кур. Он, конечно, умеет немножко так, но я его всегда учу. Так, такая деревенская сноха в свое время и меня научили. Так что мы берем с ним косу, идем косить крапиву для кур. Ну, он что-то скажет, что не обязательно это делать. Ну, каникулы. Надо ребенка к чему-то доброму, хорошему приучать. Ну, труд никогда не был плохим делом. Особенно косить. Но сейчас уже таких и мало остается, которые умеют это делать. А я думаю, это внук моему не помешает. И он с удовольствием, с удовольствием пристраивается к моим замечаниям, которые я делаю. В общем, у нас такое веселое сегодня получилось хождение за крапивой для кур. Ему понравилось. Мне понравилось, что он мне помогает. Так что посмотрите, как он научился это делать. Я его говорю, ты правильно косу уже умеешь держать. Я говорю, наш пацан. Наш пацан. Давайте посмотрим, чего он научился. Если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому! Всего вам самого доброго!